любое удобное для вас движение, но постараемся не повторяться, хорошо? Так, под, так. закрыли глаза все подумали, что я сейчас буду делать. У -у -у. Мы с Алиной Леганой всегда рядом и вам подскажем. Любое удобное, вот даже такое, кстати, подойдет тоже. Хорошо. Готовы? Так. Начнем мы с Миши. Миу, Мими, Мико. Миуна Мими Мико. И движение. У меня карманов нет, а есть карманы. Готовы? Миу Ними Мико. Миу Мими Мико. Ну, ты Евангелина, ты Евангелина. Свое имя, да. Миу Ними. Евангелино. Да. Миу. Какое движение какое любое. Ну, давайте вот такого вот, так, выкачай немножко. давай дальше. Миу-ними Оксения. Миу-ними Оксения. Пока. Миу-ними Алина Олеговна. Миу-ними Алина Олеговна. Со звуком, со звуком. Мил, Ними <Витя. свят> мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, Витя. мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, Александровна. <свят> А теперь каждый произносит только свое имя. Ой, извини, не дошли до тебя. Ифалиноч, да, Елена. Мил Ними Данил. Ага. Мил Ними Данил. Изнесем. Но только свое имя и свое движение. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получится. Готовы? Миму, Мими, ми, ми, ми, ми. ми. ну еще раз. Миму, ми, ми, ми, ми, ми. ми, ми, Марина, ми. ми. Отлично, молодцы. Хорошо с вами размялись. Можно сесть на свои места сейчас. Матвей, ага. Матвей, ты мне сейчас поможешь, все рассаживаются. Сейчас с тобой разместим на струнах по порядку, какие цвета должны быть. Самая нижняя струна какого цвета. Вон сюда, смотри, вон сюда. Ну давай, клади. Зеленая. Дальше какая? Красная. Красная. Давай, выбирай. Так, тут сюда. дальше какая? нет, нет. О, смотри сам-то. смотри на третьей молодец. нет. дальше какой цвет? желтая. дотянешься? и последний цвет. Конечно. молодец, садись. Молодец, то я поправлю ноги судебного ну, одно слово скажу родители мы занимаемся по методике цветная музыка так разворачиваю ну цветая музыка это каждая струна имеет свой цвет то есть не ноты мы будем изучать и ноты и пальцовку но это чуть позже Ребята, играем Все проведение да, а -а -а. два раза, угу. да? я вам буду петь. А -а -а. Так. Два раза играем мелодию, потом вы молчите, да? и потом я буду когда вступать, еще раз. Вспомнили? Да. Вступаем по кивку, хорошо? Раз и два, и я киваю и вступаем, хорошо? Угу. хорошо. Вот готовы да. раз и два, два и Это или струн. Может, я знаю. Ну, давайте, Полину послушаем. Струны молчат. Нет, нет, сейчас мы слушаем Полину. Я понял. А, все, все узнали, это что это такое? Это корейская армия. Тепешно. Да. армия. Тебешная да. армия. Я хотела обратить внимание, ваши родители, инструмент кантели – это и, и простой, и сложный инструмент. Нужно всегда обращать внимание на осанку, выпрямить спинку, чтобы наши ноги всегда стояли внизу, ну, устойчиво на полу. Одной рукой мы сейчас держим за одну сторону кантели, другой играем. И играем, конечно же, ну, чаще всего одним пальцем, пока вы, э, мелодия вот такая простая, да? И могут быть мозоли. Так что вы не переживайте, это все нормально. Да? Миша еще хотел сказать. Миша. Миша. инструменты сюда поставим и встаем в круг в круг тоже перемешаемся давайте найти